Первое, когда к вам выходит кто-то на выступление, это вам пригодится в будущее, всегда задавайте прямо, кто он, что он из себя представляет. Сейчас много так называемых менторов, которые выступают, не имея за собой никакого практических навыков. Только практики в бизнесе могут дать советы. Бизнес и стартап – это одно и то же. Только можно разделить Предпринимательство ⁇ это стартап. Когда вы предпринимаете выжить любой ценой. Бизнес ⁇ это когда у вас уже масштабируемая модель бизнеса, когда вы можете уйти, поставив совет директоров, и оно все будет работать. Это такие градации тут. Значит, расскажу про инфраструктуру поддержки в Беларуси, так как мы в Беларуси находимся. Значит, у нас существуют центры поддержки предпринимательства, курируются Министерством экономики, реестры есть на сайте, они предоставляют юридические бухгалтерские, консультационные услуги. Вы приходите и вам обязаны на безвозмездно, бесплатно предоставить ответить на любые ваши вопросы пример как открыть фирму куда мне идти какое налогообложение выбрать все по полочкам вам должны рассказать далее у нас есть бизнес инкубаторы у каждого бизнес-инкубатора свои условия значит когда приходит ко мне бизнес инкубатор я открываю на безвозмездной основе фирму Предоставляю офисы, юридический адрес до полугода бесплатно. И зарабатываю больше всего. Это у меня еще производственное помещение есть. Два месяца я предоставляю бесплатно. Далее я монетизирую. Ну, валенту сдаю. Так, это сделано для того, чтобы бизнесмен, предприниматель... Не боялся войти в бизнес. У него есть идея, но чтобы он не шел и бра не брал кредиты, не брал займы у своих знакомых, друзей. Это безрискованная проба вас в бизнесе. Далее, есть технопарки. Немного ошибочно, что технопарки созданы для стартапов. Технопарки созданы для IT-компаний. Они отличаются от бизнес-инкубатором только тем, что вы должны предоставить паспорт инновационности. В исключительных случаях там есть центр прототипирования, но ну, какое-то дорогостоящее оборудование технологическое. Какие-то менторские там, семинары, это уже дополнительное. Это не входит в обязательные условия. Поэтому технопарк от технопарка тоже отличается. Далее. У нас есть еще центры трансфера технологий, но это больше для ученых. И существует такое еще понятие: это стартап акселератор. Стартап акселератор я открываю первый на текущий момент в Беларуси. Значит, что на себя представляет? Программа обычно трехмесячная, ускоренного. Развитие стартапа ориентированно. В принципе, технологии можно использовать в любом бизнесе, которые там методологии предлагаются. У меня пока что длительность 4 месяца. Специфика. Кто знает полностью, как работает стартап акселератор? Поднимите руку. Ага. Хорошо. Значит, стартап акселератор предоставляет программу обучения трехмесячную для стартапа определенной категории, в зависимости от стадии его. Если у вас есть прототип, ну, сначала идет передакселерация, то у кого нету даже прототипа или нету даже идей. Далее, если следующая стадия, это когда есть прототип, но нужно коммерциализировать получить первая продажа. Следующая стадия идет, это уже глобализация, когда вы выходите покорять другую страну, другие части мира. Они называются пресид, сид, стадия А и так далее. Пошли по возрастающей Б. Значит, что делает, для, ну как существует стартап-акселератор, за счет чего? Значит, у него есть два, два условия. Это либо вы предоставляете долю в компании, либо платите им деньги кэшом э, за то, чтобы они вас обучили. Сразу предупреждаю, многие говорят, ну, среди стартапов есть такое заблуждение, что стартапы, зачем им отдавать деньги, лучше получить каких-нибудь 50 тысяч от бизнес-ангела, инвестора обычного, пойти в стартап-акселерат, заплатить ему 10-20 тысяч за обучение. И у вас еще в прибыли вы. Зачем такой здоровый кусок, там, до 10% обычно берут. От 1 до 10% стандарт. Вы должны понимать, что стартап-акселератор – это почти как бизнес-ангел. Он в вас вкладывает свои деньги. Они еще бывают инвестируют, дают деньги для старта. И плюс вас обущают. И вы для себя должны всегда ставить себя на место инвестора. Вот вас будут продвигать лучше по, всем своим, по всей базе инвесторов. Тот стартап, где есть доля, или тот, который заплатил деньги. Ясное дело, это будет где доля, то он более заинтересован. В обучении для того, чтобы в него влили больше денег и получить прибыль свою. Далее, ставя себя на место инвестора, есть такие градации там, инвестор, бизнес ангел, венчурные фонды. Значит, Венчурные фонды работают на стадии обычно от А. Стадия А, когда выход на другие регионы. Они разделяются те, которые просто покупают долю, а есть, которые работают почти как акселератор, они еще выводят вас на какой-то рынок. Специализируется на на рынок на Азию, Китай, Индию, Америку, Израиль, арабские страны. Потому что вы не знаете, как туда выйти, с какими условиями, как они, через какие каналы продвигать свой продукт. Ну, они на себя это все берут, из-за этого берут долю, и плюс еще инвестируют просто венчурные фонды, вы будете сначала на первых этапах работать с обычными инвесторами и бизнес-ангелами. Бизнес-ангел кто это? Обычно это бывший предприниматель в какой-то успешной области, который имеет ну, пример там Потапенко. Имеет сеть, имел сеть супермаркетов, в ритейле Продажа. Он эксперт, и он обычно там, ясно дело, специализируется на стартапах, которые занимаются продажами. Продажами, реклама, все, что около этого. Дисконтные карты. Он имеет деньги, которые заработал классическим путем, и он имеет экспертизу в данной отрасли. Это первая часть. Вторая часть, вторые вид э, бизнес-ангелов – это бывшие стартапы. Бывший стартап, который дошел до стадии B, у него выкуп, ему дали инвестиции более там, миллиона, там, 5-10, неважно, даже миллион. Здесь он выбирает. Он может продать полностью свой, всю свою долю, и корпорация дальше находит там, директора и пошло далее. Поехала, она превращается все равно уже в IT-компанию. От стартапов, по большому счету, ничего не зависит. Либо, но ему дальше придется опять изучать. Это все, это изучение уже корпоративных, ведение бизнеса корпоративного. Это полностью заново нужно изучать бизнес. Но ему понравилось, например, быть стартапом. Тусоваться в этих тусовках день и ночь там не спать там разрабатывать креативить поэтому он выбирает у него есть миллион что он может сделать пойти купить квартиры и потом сдавать нет он в этом не разбирается там купить обычный классический бизнес все равно любой бизнес будет приносить меньше денег чем э, стартап чем венчурное финансирование поэтому он идет и становится обычным бизнес ангелом у него есть деньги и у него есть экспертиза, как пройти от идеи до получения инвестиций от венчурного фонда, как выходить на другие рынки, глобализации, но полностью он знает, как что делать. Ясное дело, он будет, когда он вам дал деньги, проинвестировал в вас, то он будет заинтересован как можно больше вас обучить, дать вам знаний, чтобы вы точно не проиграли. Ну и получили финансирование. И он на этом заработал. Вот, потом есть просто классические инвесторы. Это те, которые заработали там 90-х, там до этого, неважно как, у них есть деньги. Они понимают, что бизнес обычно классический сейчас играть тоже они не смогут. Ну, тот, кто работал, например, на госзаказах, на тендерах или еще где-то, он не пойдет в классический бизнес, где нужно делать все правильно, грамотно, кучу всего знать, изучать опять интернет, потому что сейчас уже без интернета ничего не сделать. И он думает, а куда деть деньги? Как монетизировать? В банк положить? Под 3%? Нет. Поэтому они выбирают тоже, пытаются обучаться венчерному финансированию. Первый, кто не обученный, его сразу понятно. Это из классического бизнеса. Кто хочет долю там 50%. Вот кто вам предлагает 50%, это значит обычный классический инвестор, который имеет деньги, но не знает, как инвестировать. А таких нужно на самом деле... Ну, вы можете получить эти деньги, но знайте, что это последний день, который вы получите. Тот, кто покупает 50%, значит э -э, у него больше нету буфера для того, чтобы покупали другие инвесторы. Что это означает? Когда, как вам доступнее объяснить? Вот смотрите, акселератор получает любой стартап, который на текущий момент вы слышали, что Вайби, Маскара, там еще та то то то они все прошли все стадии. Не было такого, в который он придумал что-то, ему дали миллион. Не существует за все существование силиконовой долины все прошли стадии это что значит пришел он в акселератор либо в бизнес ангелов значит его он дал своих там 10 15 там ну до 17 есть но обычно до 10 дали долю все хорошо он получил получил первая стадия получает ну у нас обычно от 10 до 25 тысяч в европе там за границей там около 50 тысяч средний чек первой стадии Значит, это когда у вас есть прототип. Мы учитываем. Вот вы получили, потом дальше. Следующая стадия, вам нужно сделать первые продажи. Тут уже 102 тысячи. 100 тысяч 200 тысяч чек средний. Его тоже нужно дать процентов 10-20. Потом выход на, друг, на международный рынок. От миллиона чек тоже нужно дать от 10 до 20 процентов и так если посчитать то оно должно быть максимум 50 процентов вот эту у фаундера основателя стартапа фаундера их два должно быть минимум 50 процентов доказано уже психологически там что когда у вас есть 50 процентов вы заинтересованы как только у вас меньше там 40 вы уже не чувствуете, что это ваша компания. Хотя в венчурном финансировании вы должны понимать, когда вас, даже если у вас купят 90% доли, вы управляете. Никто, кроме вас, вы не продаете компанию, как вы все думают. Нет, вы всегда основатель, вы решаете все, только у вас есть право вето. Другие просто получают, грубо говоря, акции. Сейчас это модно, там, вот, там, говорят, ICO, там, ну это вообще фантики. Это почти как акции они покупают. Акции, которые они потом поменяют другому инвестору. Поэтому первые инвесторы, типа бизнес-ангелов, там, им не важно, что получится на конце. Им важно, сколько вы потом привлечете денег, чтобы у них купили эти, эту долю. Они просто перепродают свою долю. Так. Давайте, какие у вас, вы, если у кого-то какие-то вопросы появляются, сразу давайте. Давайте, какие у вас вопросы, чтобы я понимал. Что да. Все время. Убер на текущий момент до сих пор не получает прибыль. Почти. Инвесторы не тупее, чем никто. Они тоже умеют читать. Они, у, у них тоже есть тысячу идей, но они не могут сказать, вот идея, она точно выстрелит. Потому что вы не будете ее делать. Для этого существуют кактоны. Кактоны нужны для того, чтобы сделать иллюзию, что вы придумали продукт. Ну, там еще говорят команды собрать там еще что-то, но это все неправда. Как мы обычно делаем, мы знаем какую-то идею, которая нужна, например, вот корпоративная, например, как Они знают какую-то проблему. Они объявляют как отон, объявляют тему идеи, ну тему просто общую, то финтех какой-нибудь, объявляют небольшой приз собирают команды и говорят, вот у нас есть, например, такая-то проблема, вот такие-то показатели, нужно их улучшить, думайте. Попытка на свою проблему. Нет, они не будут делать. Значит, еще, у всех стартапов, 90% все боятся свою идею там рассказать, что-то показать и прийти с этой идеей в корпорацию. Они думают, ну, зачем я приду и расскажу в корпорацию, вот я вам сделаю такой-то классное приложение, которое будет вам экономить деньги. Все корпорации давно бы уже сами делали стартапы. Ни одна корпорация не делает сама стартап. Всех абсолютно покупают. Что российские, что ну, во всем СНГ, что в Европе, что в Америке. Почему? Они целесообразно посчитали, что вы будете делать продукт в три раза быстрее. Читается, с 8 утра встали, пяти вечера Здесь либо с 9 до 6 это рабочий день корпоративного работника там законы правила все они больше не будут работать вы же работаете с 8 до 5 с 5 до 8 потом с 8 вечера бываете до 12 до 2 ночи и плюс у вас еще выходные и посчитали что средние срок изготовления любого продукта, ну даже стартапа для вас тоже понятно, должно быть понятно, это 9 месяцев умножь на 3 в 3 раза получается уже почти, ну уго, за это время уже изменятся все тренды и пока они выйдут со своим продуктом корпорации, то ну, смысл, если а им же нужно тоже платить этим разработчикам а надо разработчик, а у них же иерархия какая? О, это вы тут за, со, собрались в каком-то коворкинге, в квартире, и в одной комнате сразу видите, где кто что делает. А у них иерархия, им еще больше нужно платить зарплаты. Поэтому не бойтесь рассказывать ни одному инвестору, неважно ваши идеи, потому что он сам не будет делать. Все. У него есть деньги. Зачем? Второе. Вы знаете, что, например, все будут вам говорить, и у меня условия, например, на конкурсе стартапа. Это изготовление прототипа плюс команда из двух человек. Первое. Фаундеры это общепринятый показатель, основатели, стартапа должно быть два. Один быть программистов либо инженер, второй предприниматель. Маркетолог, менеджер, неважно, как вам. Он предприниматель, он ведет все, а другой занимается продуктом. Их должно быть два. Один скажет, что я сделаю и то, и то, и то, в него не профинансируют, не проинвестируют. Далее. Вот вы делите 50 на 50. Потом некоторые спрашивают, а как же привлекать, например, вот без дизайна, без рекламщика, ничего же не, не работает. Для этого есть э, в стартапах, ну, из-за того, что это бизнес более прогрессивный, там крутится больше денег, там уже навыков у всех больше, поэтому они разработали э, прогрессивный договор, где указано, какие условия. Так, есть такие понятия, как KPI. Это условия, которые должны должен выполнить э, наемный работник берете дизайнера и говорите вот у тебя будет мы можем тебе даже дать долю в, в, в, в нашем стартапе 35 процентов стандартное условие для них но ты должен через год создать на сайт группы где будет посещение минимум 1000 человек Та -та -та -та -та -та. Можно это разделить на определенные стадии, да, чтобы не год было, а там по три месяца, там по квартам. Ну, неважно, как вы придумаете. Если он выполняет эти условия, значит, он работает. Значит, у него есть доля. Если он не выполняет, его доля автоматически по корпоративному договору зачеркивается. Это делается так, чтобы защитить старта основателей от балансов. Чтобы не было такого, кто, а я возьму одногруппника, одноклассника, он будет мне помогать, а он на самом деле, ну, нифига не будет делать целыми днями. А то лишь вы дали ему. Вот для этих целей есть KPI. Если он что-то, сразу прописывает это, он должен выполнить то-то и то-то. Так, какие еще вопросы? Да, за деньги, сколько угодно, либо, либо ну вот, тоже можно к API. А сколько у вас тогда у стартапа основателей? Я один. Значит, есть такие стартапы, которые один основатель, либо он делает продукт на белорус, например, для комбайнов белорусских. Он делает датчик какой-то которые экономят топливо, которые будут покупать 100% все комбайнеры в Беларуси. Инвестор к вам приходит и смотрит. У них есть такой показатель. 10х. Что это означает? Это уже к основам, основам приходим. Будете слышать все время. Один из 10 стартапов только выстреливать. Это не обученные, не проакселерированные стартапа. В акселераторах европейских 17%, 2 из 10. В российских акселераторах это 28%, 3 из 10. Значит, вот он знает, что 1 из 10 выстреливает. Значит, он должен вложить в 10 стартапов, и этот 1 должен дать ему прибыль, больше, чем он разделен на всех. Предположим, он каждый день, ну, у них есть там специальные э, как, схемы, как они инвестируют. Э, значит, э, простой вариант. 10 тысяч он в вас вкладывает. И во всех вкладывает 10 тысяч. Значит, чтобы он окупился, просто в ноль хотя бы вышло стартап. Просто от балды вот в разные стартапы вкладывает. Значит, ваша прибыль должна быть э, 100 тысяч минимум ему прийти. Значит, у вас должен быть показатель 10x. Это значит, что ваш продукт должен быть на минимум одну страну. Если у вас стартап на одну страну, ну, больше чем на одну, если у вас стартап сейчас на одну страну, вы можете быть стартапом, но, скорее всего, к вам венчурный инвестор не придет. Вопрос. Да. А на какой период это 10x считается? Дело... Каждый раз. Нет, одно дело за год, допустим, планировать заработать. Пять лет. Максимум 5 лет. Ну, бывает некоторые, там, скрипят зубы, там, говорят, 7. Но обычно 5. Они хотят через 5. То есть, грубо говоря, за 5 лет его прибыль с этого мероприятия должна... Да. Как это про просчитывается? Берется... Вот когда вы приходите куда-то там к инвестору, что он говорит? Прототип надо. Когда вы приходите в акселератор, вам говорят, ни в коем случае не делай прототип. Почему? Потому что есть такие методики, там, Land стартап, там, «Бережливый стартап» его называют, а что это, суть какая? Они говорят, сначала, сначала вы должны проверить, нужен ли ваш продукт. Потому что первое, ну из-за чего, ну, сколько вам всего надо рассказывать, значит, первое, из-за чего умирают больше всего стартапов, это у них заканчиваются деньги. Из-за чего это происходит? Любой стартап, когда получает деньги, он начинает шиковать. Покупать, дорогих программистов ставить, снимает офис в бизнес-центре. И когда уже начинает уже заканчиваются деньги, тогда либо он умирает, либо он там переезжает в квартиру, как должно быть. Вот. Поэтому первое условие, из-за чего умирают стартапы, это заканчиваются деньги. Если к вам пришел инвестор и увидел, что вы сидите в бизнес-центре, он вас не проинвестирует. Если он увидит, что вы сидите в квартире, 5 человек вас, и вы делаете прототип, на ну, устройство, там, стартап, значит, вас проинвестируют. Потому что этих денег, которых он даст, их хватит намного. И вы будете точно тратить на продукт. Потому что вы посчитаете, ну, там, прикинуть просто на пальцах, офис будет 500 долларов стоить, умножен на 10 месяцев, уже угодно. Программист, ну, за 500 не найдете. Ну да, ну, не то. ЕПАМ всех заберет, дешевых. Значит, э, но ну, возьмем 500 долларов. Раз, уже 10 тысяч. Это только один. И вот так вот накручивается, накручивается, и получается, что этих денег только на расходы уйдет. А вам нужно как можно меньше тратить денег на всякую... Да. Так, это первое. Так, что еще? Бился в смысле. Так, давайте пока что, какие вопросы? Еще. То есть, если я один, то... Вас инвестор не проинвестирует. 100%. Ну, давайте так, 90%. У, -у, -у. У них 100% условие, это чтобы было два человека. Минимум. Вы же не, не думаете, что тут можно бояться. Дали, прописали, чтобы он занимался. Если вы видите, что ваш ну, совместный фаундер ничего не делает, можете не давать, но ему все равно долю надо. Либо деньги, либо долю. Есть есть бизнес-ангелы, которые дают деньги на, на изготовление прототипа. Грубо говоря, вот эти вот там, 2000, которых вам хватит, чтобы заплатить программисту и склепать прототип. Чтобы вы уже показали инвестору. Таких мало, но они есть. Если они видят, что это перспективный проект, плюс есть еще другие вещи, есть грантовые деньги, есть субсидии от государства, которые можно потратить на эти вещи. Обычно если, ну, правда там обычно социальные проекты. Социальные стартапы. Угу. Но возможно такое. А Бизнес-ангелов или инвесторов интересуют идеи, которые патентуются. Да. Ну как бы. Смотрите, им важно, чтобы если какой-то китайский китаец увидит что у вас перспективный проект, чтобы они не начали... Ну вот, например, сейчас колонки, да? Голосовые эти помощники. Уже клепают все подряд. И Google, там, Amazon, ну все, кому не лене. Xiaomi. Xiaomi. Вот нужно сделать как можно технологический проект настолько сложный, чтобы промежуток этот был больше, чем 9 месяцев на разработку. Ну, вообще, я предположим, предполагаю, ну, чтобы… Другой вопрос, другой цель. Да. А, вот, ну, оптимально, по-моему, два человека – это программисты и предприниматели, ну, предприниматели, да? Ну, технологические предприниматели. А нужно еще трех, четырех… Можно, без Можно. разницы. Просто делится. Они посмотрят, сколько у них. Если вы дали им там 5, 3, 7%, ну скрипят согласятся, скажут, ну ладно, пускай он должен быть. Если у вас будут равные, там, по 15%, предположим, он скажет не. Потому что у вас не, не будет символа, потому что вы не будете чувствовать, что это ваше. Да. Что Редко. Редко дизайнерская штука. Редко, редко. Дальше, как вы проанализировать, сколько ваш продукт стоит? Сколько просить денег у инвестора? Выстрелит ли ваш продукт? Все боятся, первое, ну, для чего вообще вот такие встречи и мероприятия? Вы боитесь всегда делать продукт? Почему? Потому что можно не выстрелить. По этой же причине вы боитесь идти вы сможете пойти в банк и взять кредит. Вы боитесь, а вдруг не выстрелит. Wow, вот, поэтому, поэтому нужно узнать, что. Первое, вы приходите обычно к экспертам, к тем же инвесторам, э, ну, нормальным бизнес либо венчурным фондам, и спрашиваете э, вот такая-то идея. И вам говорят, бред. Либо говорят, хорошая идея, начинаем пилить. Для этого делают, ну, привет акселераторы, где а, на безвозмездной основе э, эксперты, ну, эксперты это кто? Это венчурные фонды, которые вкладывают постоянно, где у них сделок порядка под 100 в год. Я не понимаю, ну, они сразу видят, где что. Поэтому, первое, они скажут, идея нормальная, ненормальная. Второе, вы должны из-за чего умирают стартапы мы пришли оказывается что второе это продукт ваш никому не нужен вот вот и это вот две основные вещи из-за чего умирают стартапы. после после финансирования мы говорим после финансирования значит и тут как это узнать нужен ваш продукт или нет когда вы приходите в стартап-акселератор, мы говорим не делать прототип, а анализировать. Существует э, много методик, самые простые. Это ходить по улицам спрашивать, либо, если вы на корпорацию работаете, э, берете и засылаете студента и якобы он там делает э, какой-то... Может быть телефон, соц. Не, по телефону с вами не будут разговаривать, будут бояться. Потому что у них будет тогда разглашение коммерческой даты. Да, и зафиксировано это. А так они могут рассказать, например, какие-то вещи, когда они увидят, что якобы для реферата там. Это первое. И второе. Вам все равно придется продавать продукт. Продавать продукт надо будет как? Через интернет. она не работает. Это значит, вы сделали продукт, который никому не нужен. Это вы сделали многофункциональный пылесос, который много вот ходит, ходили там, 90-е я помню. Не. В стартапах в чем и зависит, что это надо экспонента. Это значит, всем нужно это Ну, Все готовы купить ее. Все. Те, кто услышал по сарафанному радио, им нужно. Ну, некоторым надо подсказать просто. И для этого вы должны узнать рынок. Узнается рынок, как? Берется обычно вот старт Яндексовский, берется аналитические сайты, ну, фирмы, которые, когда корпорации покупают какие-то стартапы, либо выводят какой-то продукт новый, они заказывают аналитику, у, ну, которую платят они там 10-20 тысяч долларов и заказывают у крупных компаний, специализирующих на этом, аналитику. И обычно эти компании выкладывают в общий доступ аналитику. Таких компаний там, у меня в списке семь всего лишь. Самый знаменитый по стартапам, который специализируется чисто по стартапам, это CB Insight. Есть там аудиенцы, ну, есть Специализированные ресурсы, это мы все рассказываем нашим стартапам, кому интересно, потом выложим, которые анализируют. У Яндекса есть, ну Яндекс это русская СНГ, это Wordstat, я сказал, у Google, у Google это, а? нет, у Wordstat это у Яндекса, а у Google это подбор слов. Он показывает тогда сколько а, сколько, запросов. сколько запросов, какая аудитория целевая. Вы сразу же видите, какая ваша целевая аудитория и сколько стоит клик Далее вам нужно просчитать просто на будущее, сколько вам будет даже привлечение стоить. Есть показатель CTR 1 стартап один процент. Это значит, что показав стоп людям один кликнет. <св kidscause> это чтобы вы даже продумывали, сколько пойдет на рекламу первоначально. Я правильно понимаю, что вот это вот все, это про B2C, а b b у, у, у, у, у B2B это другая вещь, это, там другие подходы идут. Ну, там первый просто это сразу идете в корпорации, вот. плюс приходите, ну, в акселератор обычно работает почти со всеми корпорациями и почему вот так дальше вот вы должны вставить себя на место инвесторов потому что вы все равно станете, получите, например, инвестиции вы станете бизнес-ангелом и где вы будете искать стартапы? выкладываете в интернете, что вы инвестор вам завалят, ну, просто тысячу идей да? и там вы знаете, что один из десяти всего лишь будет если вы пойдете в акселератор, где обучают, рассказывают, как и что то там уже три из десяти. А это уже 30% годовых. Поэтому обычно у всех акселераторов есть свой так называемый пул, ассоциации, там у Сколкова есть ассоциации, везде есть ассоциации свои. Группы, они кучкуются для чего? Для того, чтобы, как я сказал, каждый специализируется на чем-то своем. Один в ритейле, но у стартапов не бывает там успешных, только в ритейле там 10 штук, чтобы он вложил в 10 ритейлов. Ему же надо вкладывать в 10 стартапов, если он вложится в год в два стартапа, это может быть те два провальных стартапа из 10. Поэтому ему нужно влаживаться в 10 стартапов, 10% от его бюджета, который имеет он на стартапы, инвестиции. И для этого он входит в синдикат, так называемый. Ну, группа инвестора. Они ходят на разные демо-дни, так называемые. Это в акселераторах э, финальные дни, где обученные стартапы выступают перед инвесторами, которым дали доступ. И инвестор, который в ритейле, вкладывает в стартап, который в ритейле. И другие видят, они знают, что он эксперт он дает свои же деньги, он же просто так не будет обманывать, да? значит, есть большая вероятность, что стартап успешный. И поэтому они тоже вкладываются. Поэтому есть такая вещь, чтобы вы понимали, что нельзя сделать без инвестиций в стартап. Всегда они смотрят, кто еще инвестит. Если кто-то инвестирует а еще и эксперт в этой области, ну, значимое какое-то лицо, то ясно, дело они тоже потянутся. Поэтому эта лавина так бывает такая, раз. А, а если все потянутся, то каким процентам давать? Я первого там, допустим, 10 процентов А синдикатам они обычно, они могут даже инвестировать синдикатом. Просто все раз собрались и дали денег. Кооперативно, Кооперативно им дали долю на всех. Да, потому что они синдикат, там все официально. Там не может кто-то раз и мимо синдиката раз и проинвестировать. Там есть условия, должен, он должен оповестить. Они платят там для этого. Зато им рассказывают про стартапы. Ну, там все продумано, что не Все понятно. Вот так. Вопрос. Да. Да, вот для этого вы сейчас будете представлять свою идею. И тут есть в зале кто хочет работать, например, стартап. Если вы заинтересуете их, то, конечно. Поэтому сейчас я отвечу на все вопросы. Давайте, какие у кого вопросы есть? Давайте. Вы говорили про эту программу, да, трехмесячную, где обучают, как расхватить стартап, начинают разные сайты. Да. Значит, первое, это вы проходите предакселерацию по онлайн-обучению. Ссылку получили. еду.суи.бл e Это программа, я работаю вместе с, с акселератором Free российским. Это один из самых успешных акселераторов. Он инвестирует обычно 90 стартапов в год. Инвестиции у него от 2 миллионов российских рублей до там и дальше инвестируют обычно в приложение потому что оно быстрее проверяется гипотезы ну и в технологические стартапы тоже они инвестируют там вот это вот колесо которое на велосипед превращается в электрические вот они тоже так ну, много там они инвестируют ну в разные вещи но когда есть прототип, но они инвестируют из-за того, что они от 2 миллионов российских, то они инвестируют уже хотя бы когда есть продажи Все, стадия уже вышли из прессида, сида. Вот, поэтому у нас что, сейчас я не могу всех взять на обучение. Сейчас я беру только тех, кто готов уже к конкурсу. У кого есть прототип. Тех я уже дообучаю ну, для, для пищи и всего остального. Вот. После конкурса будет уже обучение и у кого есть только идея. И пока что я не беру долю в стартапе. Да. вы уже сказали две строчки уже могли сказать суть стартапа. вы должны учиться говорить суть стартапа в трех строчек вы придете на даже если у вас нету прототипа, вас не отобрали вы идете как посетитель на мероприятие видите инвестора не боитесь берете подходите к нему если он иностранец видно что он на английском написано берете бесплатного переводчика с ним подходите и говорите у меня стартап, три строчки делает то-то Решает проблему такую-то. Проблему, запомните, всегда стартап решает проблему какую-то. Как еще можно поиск, у кого нет идеи для стартапа? У всех есть, да? Ладно. Потом у вас может быть пивот, вы можете оказаться, что у вас э, ваша идея никому не нужна. Вы должны пробовать. Ни в коем случае не бросайте. Все равно, если есть уже уже вы хотите заниматься стартапами, это значит, оно все равно выстрелит. С, тот, кто проигрывает, со второго раза на 50% вероятность, что он уже получит опять ну, успешный стартап. Да, и нету такого, что он проиграл, и значит все инвесторы больше не будут в него вкладывать. Наоборот, они будут вкладывать, потому что он уже проиграл, он знает, из-за чего он проиграл. Вот. Вот. Давайте так, есть приложение, у них разделяется на приложение software и железяки устройства. Железяки у них просто дольше цикл. Но он уже конкурентно более конкурентоспособный, там уже у вас меньше вероятность, что конкурент может прийти с таким же устройством. поэтому есть специализ, специализируются одни на приложение, а другие на устройство. Поэтому вы предлагаете что? Устройство либо приложение. И не устройство на приложение. А Какая-то конкретная услуга по решению проблем. Тогда вы должны понимать, что если это делает человек, как вы будете масштабировать? На весь мир. Даже не так. Как вы будете масштабировать, предлагать вашу услугу. В Индии. Стартап пока только в Беларуси касается. Вот. Да, это, это стартап так. Стартап, где вы не получите инвестиции. Потому что он рассчитан только на аудиторию нашей страны. На, там мерится, на самом деле, стартапок даже мерится не а, цифрами, сколько объем рынка. Это вы будете рассказывать эти цифры, вас инвестор все равно не будет даже на них смотреть, потому что он знает, что ему нужно будет все равно перепроверять эти цифры. Потому что вы, конечно, увидите, что объем рынка там, мобильных телефонов миллиарды, а вы делаете приложение только ну, для чего-то специализированного. Вы, конечно, будете красивые цифры показывать. Там мерится в человека. Что-то типа Инстаграма. Там нету заработка, там нельзя посчитать им сказать инвесторам, вот Инстаграм, он зарабатывает столько-то деньги. Нет, там есть люди, штука, которым можно показывать потом рекламу. Все, и за счет того, что их там 10 миллионов, можно каждому по доллару пока взять по доллару уже 10 миллионов. Вот. Поэтому всегда нужна аудитория. Чем больше, тем лучше. Почему у вас три. Смотря у кого, давайте так. У кого, кто что делает? Предприниматель. Ну, предприниматель есть, программист и, и два программиста. Ну, нормально. Не, это ничего такого. Вы Просто у вас пропорционально будет уменьшаться доля. Все. Тут нормально. Она просто уменьшается и все. Ну. Там еще вопрос. Да. Да когда сделается? МВП. Всем нужно, чтобы оно просто могло существовать, чтобы это было не идея, которая вы скажете: я сделаю, чтобы сзади фотографии, сзади человека можно было просматривать на фотографии, что сзади него стоит. Да, крутая идея, все. Это может быть чуть ли не скриншоты. Это может быть просто, что оно работает. Нет, ну это я же говорю, оно приблизительно будет, как мы вот на прошлом договаривались, там 15 октября должно быть. К 15 октября, если будет, так хорошо. К этому времени еще должен быть pitch, презентация. Ну и, как я сказал, анализ рынка. У кого есть прототип, команда, быстренько делайте анализ рынка. Просто меряйте, сколько у вас там, что есть эта проблема. А, дальше еще. Как если у вас окажется, что у вас все-таки стартап, и он никому не нужен, как искать идеи? Достаточно легко, просто. Это предложили... Есть такие... Раньше была мода в 2000-х. Книжка, что-то типа пожеланий, жалоб. Сейчас это работает как форумы и отзывы о сайтах. Заходите на них и изучайте. Успешно какое-то, например, ну, знаю, приложение, да? И все жалуются на что-то. У всех проблемы. Это значит, если вы сделаете приложение без этого бага, без ну, которого это решает эту проблему, все, значит, это все ваши клиенты. Ну, да. А что касается долей инвесторов То есть первый инвестор получил 80%, за основателям осталось 90% Когда пришли следующие У первого стало 9% Или только основатели доли Там по разному можно Можно сделать, чтобы у всех пропорционально уменьшалось Можно сделать, чтобы у главного Оставалось фиксированное У других уменьшалось Все прописано В корпоративном есть, ну смотрите, там уже решается по-другому. Там есть что-то типа право голоса, где у каждого есть определенное количество голосов. Например, у основателей есть, например, 5 голосов, да, ну давайте так, 4. А у всех, всех, всех там 20 инвесторов есть 6. И только если все проголосуют единогласно, значит, какое-то решение будет принято. Да. Есть, да, а до момента, то есть, вот, допустим, стадия именно на момент, Если у вас еще нету даже юрлица. Дело не юрлица. Я да. говорю, именно до момента подписания именно вот этого договора. То есть мы переходим, садимся и говорим, то есть вот нам хотят, допустим, проинвестировать у нас деньги. Все верно. То есть, я же спрашиваю, то есть, именно вот этот момент мы просто путем переговоров, по сути, переговоров мы, и мы, голосования. Лет мы будем сотрудничать. Все правильно. верно, да, все правильно понимаете. И здесь можно сделать, чтобы, если вас, ну, тут будет сложно, когда три человека, когда два человека это понятно, должно быть единогласно, либо вы развалились. Когда три человека вы решаете, у кого, например, два голоса, у кого по одному голосу, и тогда единогласно, либо решением одного. Да, но он должен быть. Какие еще вопросы? Еще раз возвращаясь к сфере услуг, у меня медицинские услуги. Скажите, что такое прототип для моего? Медицинское ну, устройство. Нет, не устройство, услуги. А услуги. Итак, это ноу-хау, такого нет ни в РБ, ни в это телефонная консультация как врачей, так и ветеринаров. Решаем вопрос доступности в удаленных районах и, и так далее. Ну, Яндекс-то это реализовал уже? А? яндекс, яндекс же... это не так реализовал. Дело в том, что сбор анамнеза там проводится некорректно. А. а живое общение с врачом или ветеринаром, это немножко другая слайда. Значит, тут, если они видят, смотрите, инвестор, так, он видит, что у вас есть, ну, тут легко, тут, грубо говоря, видеочат. Правильно? В Америке это будки обычно в супермаркетах стоят, где они заходят, закрываются и быстренько показывают все свои болячки. Значит, там чуть дороже просто оно стоит, чем в кабинете стать. Тут же вы просто показываете видеочат, показываете, как вы будете монетизировать, что есть проблема. Ладно, у вас есть там Яндекс, который имеет уже такую идею. Ну, пора это стартап, тогда вы должны показать, что вы будете успешнее. Значит, у вас должен быть в команде эксперт, на голову выше. Что это значит? Так как у вас два основателя, либо у вас продажник суперкрутой с 25-летним опытом, и он вот основал это, довел такую-то компанию, это вы расписываете в команде. Либо у вас какой-то суперкандидат наук, который защитил немедленно ноу-хау, и он, ну, и они видят тогда, ага, значит, у них есть эксперт, значит, у них все-таки научно доказано. А для людей, для кастомер, ну, покупателей, для них важно все-таки эксперт тоже. В, в медицине им важен все-таки ну, спец. Поэтому если они видят, что а, там вот у них такой-то, такой-то, ну, ученые, то все. Тогда можете оперировать, главное оперировать здесь. но ну, прототип тут уже старостепенно становится, а тут уже оперировать надо экспертами, основателями. Основателями. Не просто привлеченный, что он у вас, мы привлекли доктора такого-то. Нет, основателя. Да. Что имеется в виду? Доктор на дом. Берете, забиваете про, э, просто запрос. В, ну Есть такая статистика в вот, Wordstat, э, в Яндексе, например. Э, доктор на дом и смотрит, сколько таких запросов. Это значит, все они могут пользоваться вашим приложением. И все вы можете показать ваш, ну, ваше приложение, и они скачают, скорее всего, начнут пользоваться. Если их большое количество, все, значит, вот это рынка, Только вот эта цифра, и все. Неважно, сколько там они платежеспособные, Но потом вы будете уже более детально показывать, вас спросят, а что такое ваша ЦА, целевая аудитория? И вы тогда уже более детально начинаете изучать. Так, это, например, мамы, которые сидят дома от 30 до там. Есть такое. Вот, ну, но самое главное, вы должны показывать цифры. Вот эти вот обычные Цифры. Это количество запросов по такой-то ключевой да, да, да, Ну, это просто, это все доступно, ну, ничего это ничего сложного. Да. На самом деле, вот, и вам, на самом деле, не надо делать прототип. И вот, когда вы увидели, что оказывается, ага, все-таки запрос делают, а может быть, оказывается, у нас в Беларуси не доверяют. Все зависит от менталитета народа тоже. Одни, например, есть стартапы, которые в СТГ выстреливают, а в Азии не выстреливают. Потому что у них менталитет по-другому устроен. Ну, есть вопросы? Что нам дает площадку, вот проходим... Значит, если вы проходите до конца, и мы, вы видите, что у вас набралось более 80 баллов, это означает о том, что у вас там есть продукт, анализ, вы обучены. И этого достаточно уже инвестора. Значит, мы его, по вашему желанию. Мы можем отправить э, всем нашим э, инвесторам вашу презентацию, кто вы, что ваш стартап, Связать вас в единое. И далее, если вы уже захотите, вы можете прийти к нам в акселератор. И пройти дальнейшее обучение, более детальное, потому что там, ну, там очень азык. Опять же, э, просто этот ресурс вот на тот момент столкнулись, там столько багов нет. Да, ну потому что его запустили 1 сентября бета. 1 сентября. Тоже стартап. Тоже стартап. А что включить в презентацию? У нас есть шаблоны, мы потом их разошлем. Тогда... Стандартно. Okay. Значит, Первое. Последний слайд. Ошибка всех. И даже некоторые акселераторы не объясняют. Последний слайд, это должна быть ваш первый слайд, грубо говоря. Название стартапа. В, одной, в одном абзаце, что он из себя представляет, доступными словами. Делаю то-то, то-то. Контакты. Все. Это для чего нужно? Когда инвесторы, они не записывают все подряд. Они вот сидят, смотрят, ага, вы рассказываете, рассказываете, у, классная идея. И потом у вас остается, ну, мало времени, вы начинаете спешить, спешить, спешить, последний слайд быстрее шмякаете. Ясное дело, у него не будет времени записывать, они обычно фотографировали. Вот он сфотографировал, когда у вас просто контакты, а кто это и что это. Он даже, может быть, заинтересовался вашим стартапом. Бы. Но он потом вас в зале не найдет просто. Он не вспомнит, что это за стартап, когда просто контакты на фоне. Поэтому последний слайд, это должно быть описание, но ну, название его стартапа, если бы он ну, просто забил, например, в интернете описание его и ваши контакты. Если вы еще на лицо попадете, ну там, чтобы он вас потом еще нашел на кофе паузе, тогда вообще хорошо. Если вам задают вопросы во время после пича выступления, значит, есть заинтересованность. Если не задают вопрос, значит, значит все. А когда нет, ну вам задав, будут задавать вопросы плохие, вас будут выводить из себя, говорит, что у вас неудачный. А что вы будете делать, когда у вас закончатся деньги? Это, э, вот эти вот первые деньги, они самые тяжелые. В том смысле, что э, инвестору нужно проверить вас. А вдруг вы расплачетесь и уйдете? А он знает, что если он вас даст деньги, то ему нужно окупиться ни деньгами, не за счет продукта, что вы начнете продавать. Нет он окупит, вот эти вот первые инвесторы бизнес они зарабатывают за то, что вас купят, ну, венчурный фонд вложится, и вам даст вот эти вот деньги. Вот они получат вот эти вот финансированные. И значит, он зарабатывает за счет того, как вы презентуете. Вы можете, даже бывали такие случаи, и это не раз, их просто сильно там не разглашают, чтобы беды не было. Есть кто рассказывает легенды, что вот такое крутое приложение, вот оно делает то-то. Ну, были такие, что чуть ли не нанимали там 100 индийцев, они загружали какую-нибудь фотографию, оно там что-то раз, и быстренько делало, а это вручную все делалось. Вот, и получается, а инвестиции получали, получали, получали. И на самом деле вот этим вот нижним инвесторам, им, ну, неважно, на самом деле, так. Как вы будете зарабатывать, как вы получаете деньги, да, но важно они проверят рынок, потому что следующие инвесторы тоже будут проверять вас. То есть, по сути, на первоначальных этапах это некий такой пузырь, получается, который грамотно вы... можно продать. И если у вас у нас дальше пойдут некие бизнес-показатели, то как бы идея выстрелена. Да, все верно. Есть, Скачивание, есть, либо покупатель. Это как бы торговля воздухом в Да, это значит, вот почему должно быть два всегда основателя. Один пилит. Другой презентует, ходит и рассказывает красиво, что вот оно делает то, то, то, то. А вас тестируют, что сбежите вы или нет. Как вы себя реагируете? Например, скажут, а вот есть такой-то стартап. Вы должны знать, ну, все в глаза проанализировать, есть ли стартапы другие. Потому что скажут, а вот есть лучше, который вы просто не очень не знаете. И чтобы вы могли оперировать и говорить, что а, вон он плохой, он делает такое-то, оно дорогое, и оно вообще ничего не умеет, а у нас вот то-то, то-то уже есть. И когда вы отвечаете, ну, уверенно, все, тогда нет. Все. Уже на кофе-паузе. Вы сказали, первый должен быть последним с контактами. Что да. Я вас потом не все, я понял. А, да, проскочил, а будете возвращать. Вот таком виде Нет. Слайды. Ну, первое, ну, ясно дело, это не важно, это как у вас будет, вы все равно его щелкните сразу же. Он чисто важен для э, фотографии первой. Э, первый, не важно, как он будет оформлен. Второй, это что из себя представляет ваш тотат. Мое приложение делает то-то-то. Второе, какую проблему решает. Я делаю это приложение, потому что столько-то людей нуждаются, вот они запросы делают, ну, нет, даже просто какую проблему решают. Есть такая-то проблема, мой стартап экономит. Или нету аналогов, а все хотят быстрее. Третье. Есть вот такой-то показатель, конкретное, сколько его запросов, сколько рынок, какая моя целевая аудитория. Далее в общих чертах, как я собираюсь монетизировать. Никому не важно, потому что вы потом все равно передумаете, но все просят, чтобы было, потому что так вы якобы изучали, по крайней мере. Занимались. Поэтому ваш что-то типа бизнес-плана. Бизнес я буду продавать приложение, я буду зарабатывать за счет рекламы. Это нужно для того, чтобы они поняли, как вы будете его продвигать. Зададут вопрос, а как вы будете продвигать? Вы скажете, контекстная реклама, либо э, сарафанное радио, либо там еще как-то. А если у меня вот есть, бывает, а у меня есть связи, тоже работает. Все, этого достаточно. Шаблоны я вам скину, все будет у вас, что должно. Да, завайте. По поводу презентации. Где презентации и сколько времени остается на вопрос? И предполагается время на вопрос? Ну, всегда предполагается, это ясное дело. Это самое интересное. Пич 3 минуты, максимум полминуты вы можете задержаться. 5 минут на задачу задавания вопроса. Это стандартно международно. Ну, бывает у кого-то больше, меньше, там, ну, на чуть-чуть. Ну, за это время достаточно. Сколько проверено. Ну, на самом деле, ну, сказать вот эти вот слайды. Остальные ваше, все, что вы говорите, это просто, чтобы красиво преподнести. Рассказать, а у нас вот такой вот дизайн, у нас только это продаж. Ну, это у кого уже есть там какие-то продажи. Просто это у других, вот, им нужно чуть больше рассказать. Они должны показать, например, трекшн. Это история стартапа. Потому что, если вы берете и ищете инвестора для изготовления ну, продукта, который будет продаваться, то это один инвестор, он смотрит на одно. А когда вы смотрите на расширение, ну, чтобы перейти, например, на Россию там, или на другую страну, то инвестор смотрит, сколько у вас было, Грубо говоря, показываете диаграммку И вот показываете Вот я в этом месяце продал 10, потом 100, потом 1000 И он видит, ага, 10 раз, рост каждый месяц Ух ты! Лучше я вообще тут все это, вот, всю долю выкуплю а, Ну, либо показываете Вот если вот оно есть, хоть, ну вот так вот диаграмма есть, все Значит, ну, это история ваша а, Грубо говоря, либо скачивание, либо продажи Это если... Это стадия, как вы говорите... Да, а это это когда стадия другая. Ну, все подряд. Ну, вот, всем нужны деньги. Нужно много стадий проходить. Вот, поэтому чуть-чуть... И слайды чуть-чуть отличаются. Поэтому нельзя сказать, есть универсальный слайд, но у вас не будет трекшена. Ну, вот это вот. Ну, Показываете сколько количество вот... Вот есть. Вот пока что решают эту, ну обычно еще как говорят, например, вот столько-то скачивают, но эти люди пока что решают проблему вот так-то, ходят пешком, а мы предлагаем им ездить. Вопросы? Проблема, что делает стартап? Ну, и в конце контакта. Все. Какая может быть помощь со стороны организаторов? Что вам нужно? На каких условиях? Как я сказал, пока что безвозместно. Акселерация это... Там у вас надо сидеть и идти? Нет. Это онлайн? Можно онлайн, но все равно вы должны приходить. Это full time или это приходите и с менторами раз в неделю минимум всегда должен быть. Раз в неделю как? Да, четырех. После того, как пройдете онлайн-курс. Хотя бы чтобы вы знали слова стартаперские. Потому что там вы, кстати, когда вы будете, но ну, мы вам скинем, когда вы будете, там они любят очень умничать и говорить вот на этих вот, Зарубежных словах. Какой у тебя там трекшн, там ну, вообще такое. Поэтому вы должны ну, не растеряться, знать хотя бы это. Можно дополнить вопрос, раз вы сказали, смотря в чем. Я имею в виду в плане там, например, пиар какого-то там. Пиар? PR, PR? Для чего вы, вы выходите сюда? Тут пиар будет. 150 СМИ мы уже позвали. Да. А, ну, yes. вы, вы имеете в виду, если не пройдете туда. Если не пройдете на конкурс. Я пока просто предполагаю, спрашиваю у вас, какая у нас помощь. Имею, ну, пока как примерку спрашиваю. Да? Либо, например, есть команда, но нам нужен, там, например, дизайнер. Да? Есть команда, нужен дизайнер. Выходите и, и пишете свои идеи. участок вот вот. Прямо сейчас, вот, да, вот один за одним. Потому что сейчас здесь сидят люди, которые хотят работать в стартапе. Есть, кому нравится не идти в крупную IT-компанию, работать сутками а, с утра до ночи и по правилам ходить в определенном стиле, потому что у нас нету Google. И они хотят попробовать себя. Плюс им для опыта тоже это пригодится. Потому что они работали в стартапе, они знают как и что. Поэтому питчите. Второе. Если вы не нашли на питче, который мы вот так вот проводим, у нас есть база. На текущий момент это более 300 человек, которые хотят работать в стартапе. Ну, работать, либо участвовать, есть, которые просто хотят помогать. Ну, у всех разное. Потому что у нас до сих пор, из-за того, что у нас первый акселератор, у нас, если забить в Беларуси, именно в Беларуси, что такое стартап, вы не найдете определения. И поэтому у нас приходится объяснять вот эти все азы. Что такое стартап, что оно, ну, к какими вот они категориями относятся. Поэтому все хотят попробовать, а все слышат, что стартап это там небольшие деньги. Потому что статьи обычно у нас публикуют не как получил инвестиции от бизнес-ангела или инвестора, а как получила от венчурного фонда 2 миллиона. Или как его выкупила корпорация Google. Да. Вы, ну, смотрите, вы просто берете, заполняете, мы сейчас добавили прямо на сайт форму. Хочу найти э, команду специалиста. Заполняйте, кто вам нужен, суть идеи. Ну, потому что э, человеку, там, программисту, дизайнеру, предпринимателю, ему тоже важно работать в то, что он верит. А не то, что я там сделаю квадрат, который, который будут все покупать. Нет, вы должны тоже кратко объяснить суть вашего проекта, ну, чтобы заинтересовать его. Мы рассылаем по базе. Кто хочет, к вам приходит. Контакты вы даете, мы им рассылаем. Все, мы связываем. Я, правда, вот, ну, как бы не знаю. Если уже есть приложение по акселерации, да? Uh -huh. Со мной отдельно, пишите. Ну, сейчас организационных вопросов нам не очень много, на самом деле. Нет, просто вы уже предлагаете. Да, ну, просто приходите и рассказывайте, что вам нужно, мы помогаем. На самом деле, потом ну, мы будем давать вам экспертов, тех же бывших стартап, ну, бизнес-ангелов, которые будут… Есть просто менторы. Ну, менторы они называют себя менторами, это просто, чтобы не называть себя бизнес анкелами или инвесторами. Есть менторы, которые э, что делают? Им нужно влиться в тусовку, где есть много стартапов. Обычно они менторы каких-то акселераторах. Бизнес-инкубаторах, технопарках. Они э, для чего им это? Так не надо заходить в ассоциации, у них есть доступ, и они наживую с вами всеми общаются они видят, о, эта команда, я вот им буду подсказывать бесплатно, и когда я вот вижу, что она вот готова, то я ему раз, приду и скажу, вот, на деньги. Я вот тебе вот финансирую. Поэтому менторы, можно сказать, никто это не говорит, это скрытые бизнес-ангелы. Да. Так, у нас акселератор находится... Сейчас за городом мы просто у нас сейчас три базы. Сейчас мы ищем, куда все-таки будем, где акселировать. Пока что у нас есть в Малиновке, Пушкина и за городом две базы. А Пушкина я да, это у нас основной просто офис там. Там бухгалтер, юрист такой вот. Все. А там, где у нас больше бизнес такой как центр, это у нас в, за городом и в Малиновке. после конкурса. Да. Если, не, если вы, мы увидим, что вы сделали прототип, ясно дело, мы быстрее, но мы же заинтересованы, чтобы показать тоже лучшие стартапы для инвесторов. А, то есть можно а ваша да. мотивация Наша мотивация, что к нам приходят, э, чтобы быть и получать ин, э, стартапы, инвестор, чтобы получить доступ к нашим стартапам, он просто нам дает деньги. А, то есть да, потом, потом. Когда мы заработ сделаем свой трекша, что все увидят, что мы так обучили стартапы, что выстреливать 3 из 10, ну, больше пока что еще никто не переплюнул, 3 из 10, то значит можно уже брать деньги. Вот. Ну и плюс мы просто помогаем, ну, например, я создал, как я сказал, а центр прототипирования за свои личные деньги, просто бесплатно, где любой может прийти и делать, изготавливать прототип. Ну, это такой хаб для гиков. А где можно его как прийти? называется. Центр молодежного инновационного творчества. Значит, понятия есть, чтобы вы тоже слышали их. Есть куворкинги. куворкинги большое место, где пришли за 50, среднее это 50 долларов, э, сели и работаете. Нужно для того, чтобы не отвлекаться дома э, на чаечек, там еще что-то. Пришли и пилите. Обычно это делают фрилансеры. Э, дальше есть э, пациент, э, дальше есть э, в Советском Союзе они назывались центры коллективного пользования. Э, сейчас это фаблабы, либо центр прототипирования, либо СМИТы российское название. У меня цмит там называется. Это все одно и то же. Другие синонимы это Hack -space», Space, Место, где вы приходите, обычно они монетизируются, ну, тоже. 50 на 50. Есть, которые монетизируются, вы приходите и платите по часовую работу. Зачем покупать шуроповерт там, паяльник для того, чтобы спаять платку. Если можно прийти, заплатить там доллар и два часа паять, сидеть. Ну, у меня все это бесплатно. Там и комплектуки, и оборудование. Находится в Радиотехническом институте. Тут рядом. Также будет сейчас делаться фаблаб здесь, в технопарке Политехник. И ну, одновременно они делаются с БГУ. Как там что будет, неизвестно, но, скорее всего, не, не буду гадать. Сколько иногородних стартапов вот, к этому конкурсу гадаются. Ну, из Я понял. 20-30%. Все-таки, наверное, ну, меньше слышат они, а если и заикаются им говорят, иди-картошка попай. Ну, реальность она такая. Вот, поэтому 70% все-таки это я смотрю. Это ну, Минск, там есть Гродно, Брест, Санкт-Петербург, Москва, Киев. Вот, это откуда приходят заявки. ну вот, мы говорим с it сферой они почти все с it сферы 90% это IT-сферы. Да, есть там бредовые. Но ну, бредовых ну, не 10%, где-то 20%. Это вообще не связано со стартапами. Это я хочу открыть для пенсионеров там дом престарелых. Да. Локально. Это бизнес. Классический бизнес, который не может вырасти. Есть у нас.. Единственный, можно сказать, бизнес, который называют стартапом, это Дудос Пицца. Потому что она умудрилась, все говорили, что нет, ты не сможешь так масштабироваться быстро. Только у Макдональдса получилось. А только у него взял, вот он быстренько как-то грамотно сделал франшизы свои, и он ну, быстренько масштабировался. Только ему удалось, и его только единственно называют это стартапом. Потому что у него было раз, и вот так вот. Потому что как бы сеть, ну как бы вы можете открыть магазин, да, это бизнес. Если вы сможете открыть сразу за год там, 10 магазинов, да еще в разных странах, ну это, это нужно иметь опыт 50-летний. Да. Да, сейчас будете. Вот я хочу просто задать, чтобы все задали вопрос, чтобы вы услышали. Все, больше вопросов нету? Нету. Все, давайте. Надо будет uh, открывать. Это мой, мой стартап, моя идея предназначена для всех, кто вот как я, например, 15 лет назад или 17, я не помню. Ну короче, 90-е годы прошлого века сел за компьютер без очков и без очков читал. И вдруг один прекрасный момент я обнаружил, что э, в экран монитора я смотрю, я ничего не вижу, я читаю Книгу, вот, книгу смотрю и вижу, сами понимаете что, и пришлось заказывать очки, и теперь я и читаю в очках, и работаю за компьютером, за монитором в очках, но послабее. И э, года 4, может 5 лет назад я задумался над тем, как улучшить зрение, и прекрасно меня понимают те, кто, вот как я, сел тоже за компьютер без очков, и сейчас только в очках могут работать и читать книги. И никто от этого не застрахован абсолютно никто и это не лечится таблетками это не лечится уколами это в крайнем случае на худой конец эта операция может быть поможет и э, замена хрусталика если уже пойдет катаракта в каком-то возрасте из-за того, что хрусталик потеряет эластичность и в нем накопятся продукты распада он потемнеет и, и все и вы не, можете, не сможете сидеть за компьютерами как это делается сейчас и я разработал Сначала экспериментально я это делал опытным путем вручную. Но вот в этом году, примерно полгода назад, мне сделали прототип, по моему техническому заданию. Вот как здесь. Это приложение к Word. Значит, здесь загружаемый любой текст в формате Word. Вот там зеленая кнопочка вверху, это запускается макрос. Получится у вас вот, зеленая, да. Ага, вот это вот. Макрос не найден. По соображениям безопасности, вот включается это, отключается блокировка макросов. Да, у вас здесь, наверное, в компьютере показать справку, там должен показать, как отключается этот макрос. Угу. Включается макрос и мы э, запускаем запускаем этот макрос, копируем сюда любой текст в формате Word.